Напишите матери письмо, Позабыв про все дела земные. Ей сейчас так дорого оно, Закорючки ваши озорные. Напишите матери письмо, Напишите ваши пожелания, Матерям хоть все понять дано. Не пишите им свои страдания. Напишите матери письмо, Вы тем самым просите прощения. И вы не писали так давно Эти строки ей, как утешение Напишите матери письмо И от вас совсем не надо много На листе бумаги лишь дано Ваши буквы пальцами потрогать Напишите матери письмо Только ей вы дороги, как прежде Будут снег и дождь стучать в окно Будет в сердце теплиться надежда Напишите матери письмо она от радости поплачет Так умам всегда заведено неположено у них иначе Напишите матери письмо Пусть же не волнуется напрасно Сердце материнское оно вас всегда почувствует прекрасно Напишите матери письмо, напишите ваши пожелания, матерям хоть все понять дано, Не пишите им свои страдания, напишите матери письмо, где от вас совсем не надо много. На листе бумаги лишь дано Ваши буквы пальцами потрогать.